Мы начинаем наш э, вебинар по использованию продуктов Рудокен в корпоративных сетях. Э, позвольте представиться, я Алексей Афанасьев, продукт э, менеджер компании. Э, с нами также сегодня будет присутствовать э, Мария Филатова. Э, Доброе утро. И э, Мария покажет нам э, не, несколько э, демонстрационных показов э, с, по э, нашим решениям и нашим ключам. Также в организации вебинара участвует Владимир Иванов, который в обеспечит нам помощь и поддержку, подключение и различные технические моменты, связанные с организационными вопросами. Давайте тогда начнем наш вебинар. Итак, на сегодняшний день масса корпоративных пользователей использует различные устройства аутентификации, ИСОИ, различные приложения с этими устройствами и, соответственно, в общем-то, какие вопросы стоят перед ними, какие требования накладывает заказчик при использовании таких устройств и решений. Безусловно, на сегодня один из важных и основных факторов является для корпоративного мира сокращение расходов. Вы знаете, что расходы IT в индустрии, в общем-то, год от года снижаются. И тренд использовать наиболее экономичные, наиболее эффективные решения, которые, безусловно, влияют не только своим качеством и не только своей надежностью, да, но также и ценой. Поэтому, безусловно, цена устройства не только цена самого устройства, но и системы менеджмента аудита. А мы покажем в ходе семинара, что без системы менеджмента такие устройства крайне неудачные и неинтересные для корпоративного мира. Именно поэтому, в общем-то, думаю, что достаточно важное и ключевое требование – это сокращение расходов. Сегодняшнем мире, безусловно. Сокращение расходов идет не только в системе безопасности, да, не только в IT, да, но все устройства становятся мобильными. Мы начинаем использовать облачные сервисы также для снижения расходов. Да. Мы используем не только корпоративные устройства, но те устройства, которые используются в личной жизни для корпоративных нужд. То есть мы берем наш мобильный телефон, планшет и смотрим с него или работаем с ним в корпоративной почте в корпоративных, возможных приложениях, да, все то, что позволяет нам осуществлять политики безопасности. Соответственно, это различные платформы, различные решения, и здесь возникает вопрос подключения тех или иных средств аутентификации, использование тех или иных средств аутентификации должно быть возможно, в том числе на совершенно гетерогенных средах и различных платформах. Безусловно, почему мы начинаем использовать такие устройства, как мобильный телефон, планшет, а не просто ноутбук или стационарный компьютер? Потому что нам нужна поддержка мобильности. Сегодня большинство сотрудников, большое количество корпоративных заказчиков используют мобильные подключения, удаленные подключения, и, соответственно, мобильные устройства становятся достаточно актуальны в корпоративном мире. И, безусловно, вопрос связан с тем, чтобы то устройство, которое мы начали использовать уже на стационарном компьютере, портативном, возможно, ноутбуке да, или лаптопе, соответственно, дальше эти компании могли бы дальше задействовать эти устройства на различных платформах. То есть это масштабируемость решения, возможности поддержать совершенно разные средства аутентификации, совершенно разные технологии и, возможно, большой спектр устройств. Если посмотреть сегодня в корпоративную среду и посмотреть на те системы аутентификации, которые есть, то, безусловно, еще во многих вещах используются пароли. Я не буду обсуждать сейчас, насколько хорошо это или плохо. Я думаю, что все прекрасно понимают, что простой обычный пароль в общем-то, не является серьезным средством аутентификации и является достаточно большой проблемой. Второй момент – биометрия. Да? Многие пользователи корпоративного мира переживают за хищение их, их аутентификационных биометрических данных, их биометрической подписи. Возникают вопросы частной жизни. Да? Я думаю, что многие из вас видели ну, такой вот плакатик, где ряд, скажем так, серьезных газдеповских чиновников смеются, показывая на iPhone и говорят, как бы, они думали, что мы сохраним их биометрические данные в надежном устройстве. То есть, безусловно, когда вы проводите, по, сканируете отпечаток пальца или какие-то другие биометрические аутентификации, куда деваются эти подписи, куда деваются эти хэши, в общем-то, до конца не ясно. Да? И более того, поскольку мир глобален, и мы подсоединены к глобальной сети, то вопрос того... Где потом они будут представлены, как они будут представлены, достаточно актуально. Вопрос одноразовых паролей. На сегодняшний день одноразовые пароли часто применяются в финансовых секторе. Вы знаете, что ряд платежей, например, тех или иных операций мы получаем уведомления или подтверждения, а в ряде случаев одноразовые пароли, например, в системе 3D Secure, выполняется именно с помощью СМС-уведомлений и СМС-оповещений и присылается одноразовый пароль. Насколько возможно подобные вещи использовать в корпоративной среде, насколько это удобно и практично. Да? Более того, возникает вопрос, а поскольку в корпоративной среде важно использовать не просто аутентификацию, да, но и системы подписи, шифрования, и так далее, и так далее. Можно ли на э, такой простой пароль, однократных паролях э, привязать и увязать систему э, э, также сертифицированных решений э, с российской криптографией? Все это ставится также достаточно серьезный вопрос по использованию одноразовых паролей. Что же у нас остается? У нас остается стандартное типовое решение, которое, в общем-то, достаточно давно известно и тем не менее мы продолжаем его использовать, это инфраструктура открытых ключей. И все решения, о которых мы дальше будем говорить, они построены именно на этом. Итак, это на сегодняшний день, на наш взгляд, наиболее функциональный, наиболее защищенный. И при хорошей реализации способ практически не поддается взлому, не поддается, скажем так, хорошим, простым атакам. Да? То есть злоумышленник получает ответ от нас на совершенно другом уровне по отношению к парольной защите или к одноразовым паролям. Такой пароль, скажем так, уже совершенно для него не является паролем, да? и это совершенно другой должен быть инструментарий, другой уровень злоумышленника для того, чтобы работать с такими устройствами и с такими, с такими приложениями. Второй момент. Хочется отметить, что на сегодняшний день большинство современных приложений, ну, в общем-то, корпоративном мире достаточно часто используются решения компании Microsoft, используются именно по аутентификации на основе сертификатов. Также поддержаны шифрование, поддержаны ЦП. И более того, здесь можно использовать как национальные наши стандарты, так и западные RSA и расшифрование, да, и аутентификацию по этим алгоритмам. Соответственно, возникает только лишь вопрос, где хранить закрытый ключ. На сегодняшний день, если мы возьмем наше законодательство, то нет четкого разграничения, нет четких требований по обязательности использования смарт карт или USB-ключей. Можно использовать незащищенные до сих пор носители. Такой сервис остался в ряде криптопровайдеров, и известные нам криптопровайдеры – такие как, например, CryptoPro, могут сохранить ключевой материал, контейнер с ключевыми материалом на дискету или флеш-карту или просто на диск, возможно, хранить подобный ключевой в реестре материал. То есть все это незащищенные, на наш взгляд носителей и неудобно. Но, тем не менее, ряд пользователей до сих пор так как бы остается именно на этом уровне где хранить закрытый ключ. Да? Сегодня мы посмотрим, и на наш взгляд, безусловно, требования к защите приватного ключа, к защите ключевого материала стоят в сегодняшний день очень остро и актуально. Вопрос еще второй возникает. Есть еще ряд приложений, где кроме пароля нечего представить? Ну, безусловно, есть ответ на этот вопрос в виде... Добавок, скажем так, в виде некоторых аплетов, плагинов и так далее, которые помогают таким приложениям. Более того, традиционные смарт-карты или традиционные USB-ключи имеют возможность хранить у себя кошелечек с такими парольными. Ну и вопрос использования с мобильными устройствами, да, вопрос использования с устройствами, которые мы используем для корпоративного мира, но которые в принципе наши. Об этом чуть позже. Итак, если мы посмотрим на токены, смарт-карты, USB-ключи, то они нам позволят хранить, безусловно, ключевой материал защищенно. Достаточно полностью обработать весь цикл работы с закрытыми ключами, то есть надежная генерация, сертифицированные эти решения, да? соответственно, корректные будут выполнены, выполнена генерация ключевого материала, надежное хранение, то есть ряд атак и ряд клонирования такого ключевого материала просто является невозможным и недоступным для злоумышленника, и только лишь с гигантским привлечением ресурсов уровня ну, в общем -то, государственной безопасности да, потребовало бы чего-то большего. В течение всего цикла использования этот ключевой материал надежно хранится может быть задействован. Ну и более того, если вы хотите его уничтожить, если вы хотите стереть этот ключевой материал, да, это достаточно легко сделать с помощью таких решений. Таким образом, все выполнение криптографических операций, в общем-то, с поддержкой аппаратной платформы, выполняется в доверенной среде. Более того, ключевой материал можно обеспечить систему работы, когда ключевой материал не покидает это устройство. То есть таким образом мы стопроцентно будем гарантированы от подделки ключевого материала, от некорректности его генерации, некорректности его использования. На сегодняшний день таких решениях поддержаны как алгоритмы российские, так и западные. Это тоже достаточно большой плюс, потому что большинство мы часто мы используем западные системы. И, безусловно, для нас при хорошей надежной аутентификации, которая может быть даже сертифицирована, да, но, тем не менее, в ряде приложений нам надо выполнить, например, подпись по алгоритму ГОСТ, или а, выполнить, например, какое-то платежное поручение, или еще как, какую-то финансовую деятельность, и здесь нам нужно задействовать ГОСТ. А, более того, если мы посмотрим на наших коллег, например, в Казахстане, то для физлиц там выписывается два ключевого материала – РСА и ГОСТ. То есть, таким образом, также, в, общем -то, м, в ближайшем нашем зарубежье тоже есть а, такие потребности. Ну и, безусловно, наши ключи, которые мы представляем на этом вебинаре, это ключи, безусловно, поддерживают и не только rsi госдан они и сертифицированы, что также, в общем-то, важно для нас, для того, чтобы использовать в наших комплексных решениях. Итак, по оценкам достаточно известной крупной компании SafeNet, в 2013 году также оценки Гарнер вот проведены. Стоимость является наиболее важным и проблемным вопросом. И необходимость время необходимость времени внедрения, да, общая стоимость владения – это также достаточно серьезные вопросы при выборе системы аутентификации. Хочется отметить, что далеко не только ключи являются вопросом стоимости, да, потому что, безусловно, когда вы накладываете средства двухфакторной аутентификации, ключи являются лишь той заваркой для всего чаепития, которое в корпоративном мире практически происходит, когда мы вносим средства двухфакторной аутентификации. Нам необходима система выписки сертификатов, нам необходима служба каталога, где будут храниться и располагаться наши пользователи, нам необходимо, безусловно, система карт-менеджмента, да, о которой мы сейчас чуть позже поговорим, и так далее, и так далее. То есть хочется отметить, что, безусловно, здесь вопрос стоимости не только стоимости ключей. Ну и если говорить там, о том же Гарнер, например, да, то вы видите, что тренд использования. Простого пароля сегодня постепенно уходит. Мы все больше и больше используем дополнительных средств аутентификации, которые, в общем-то, уже не являются простым обычным паролем. То есть, все равно нам необходимо задумываться для мобильного пользователя, для не только крупного, но и СМБ рынка, да, нам необходимо смотреть на многофакторную аутентификацию. Когда мы начинаем говорить о мобильных устройствах, да, возможно, о небольшом, мелком бизнесе, да, возникает вопрос, как построить ту или иную доверенную среду. Да, потому что если мы берем мобильные устройства, то в мобильных устройствах, безусловно, кто-то находится рядом. Если вы, представьте себе, вы хотите открыть какой-то важный там, документ, он достаточно конфиденциальный, да? в метро, где куча народу, вы открываете свой э, лаптоп э, и демонстрируете фактически всем присущим э, рядом с вами людям этот документ. Соответственно, его конфиденциальность, его разглашение уже э, невозможно, невозможно не, э, не разглашать его, да? то есть он, вы уже его показали, вы его всем продемонстрировали. А, таким образом вопрос строения доверенной среды ну конечно это картинки из области неких курьезов но тем не менее в общем то хочется отметить что вы знаете что есть security скрины пленка когда наклеивается на экран чтобы не было видно скажем так посторонним глазам да, и много многое другое безусловно к мобильным устройствам если мы можем построить э, доверенную среду, если мы по политикам э, готовы пользователю предоставить доступ с мобильных устройств, то, безусловно, нам важно понять, что, э, как он подключит такое устройство двуфакторной идентификации, то есть подключит он это по USB или по Bluetooth, и, э, соответственно, нам необходимо это сделать. На сегодняшний день у нас безусловно есть такое устройство. Оно представлено вот в правом верхнем углу. Манем много говорить не будем, но хочу сказать, что есть универсальное комбинированное устройство, которое готово подключиться к нашим устройствам как по USB, так и по Bluetooth. Более того, на сегодняшний день это устройство может работать с платформой Android с рядом приложений, может работать с платформой iOS И, соответственно, это закрывает, ну, скажем так, подавляющее количество различных устройств и платформ. При этом хочется отметить, что в этом устройстве есть порт USB, и когда человек находится дома или у стационарного компьютера, или у своего лаптопа, он может совершенно спокойно подключить это устройство. Многие задаются вопросом, насколько протокол USB хорош. Ведь это работа с конфиденциальным материалом, если USB еще в общем -то, можно обсуждать, как его подслушать и так далее, то Bluetooth открытый, достаточно всем ветрам такой протокол. На самом деле это конечно не так, но тем не менее, по требованию наших органов мы применили специальный протокол, который можно наложить на общение этого Bluetooth устройства и непосредственно платформы и зашифровать этот обмен по ГОСТу, то есть сертифицированным средством шифрования и сертифицированными протоколами. Исходя из этого, вопрос к тому, насколько надежно или насколько безопасно работа происходит с ключевым материалом, в этом устройстве снимается. И в ближайшее время хочу отметить, что это устройство будет сертифицировано. Что касается того, я уже показывал статистику о том, что важно для заказчика, да? а какие приложения, зачем вообще мы используем двухфакторную аутентификацию, где мы это будем задействовать. Так вот, как показывает статистика, опять-таки, лидера, мирового лидера средств двуфакторной и многофакторной аутентификации компании, да, которая проводила исследования на нашем рынке и на западных рынках, можно сказать, что 40% процентов в общем-то, э, респондентов используют просто э, обычный VPN, да, и дальше уже к этому VPN добавляются другие приложения. Поэтому крайне важно понимать, что сегодня мы должны обеспечить пользователю не просто работу а с удаленным доступом, да, или подключение по VPN, но нам надо также обеспечить работу а, с другими рядом приложения, которые будут а, дальше стоять а, с, в этой цепочке. То есть, а, пользователь, например, а, подключился к своей корпоративной сети по VPN, а, дальше, например, он а подключился к своему рабочему столу, а потом он открыл какое-то приложение, выполнил там какие-то действия, потом, возможно, он открыл следующее приложение и так далее. И так далее. То есть, вы видите, что по статистике, а, не только одно какое-то применение у да, вот такого устройства, а множество, то есть несколько приложений или набор некоторых приложений, составляющих фактически экосистему. То есть точно так же, как в корпоративном мире, мы, когда мы вошли в компьютер, аутентифицировались, например, на своем компьютере и подключились к Windows, да, то дальше мы уже не замечаем подключение к нашей почтовой системе, мы не замечаем подключение, например, к нашей ERP-системе или, например, системе корпоративного документооборота, где мы будем выполнять какие-то подписи или ипрувы, e там по уже, например, ГАСТу. Соответственно, точно так, же, точно так же гибко и мобильно должен работать, масштабируемый должен работать сотрудник, когда он подключается по VPN. Если посмотреть на больший спектр, более подробный спектр тех приложений, которые задействованы, мы можем сказать, что действительно это аутентификация, да, и дальше это те или иные приложения, например, связанные с Citrix, то есть с рабочими столами, это приложение DBO, финансовые приложения, да, как я понимаю, безусловно, финансовые приложения, если приложения DBO, это для нас это уже... Скорее всего, будет ГОСТ, в почта ну, здесь все, что угодно может быть, включая, в общем-то, подпись тех или иных документов или писем, да, как по ГОСТу, так и по РСА, ну, или шифрование их, ну, и, соответственно, ERP, crm систем То есть, вы видите, спектр достаточно большой. То есть, точно так же, как вы пришли в офис, точно так же необходимо мобильному сотруднику, пользователю все это выполнить. Ну и, безусловно, хочется отметить, что сейчас именно подобную экосистему, именно подобный показ мы для вас и подготовили. Это первый демонстрационный показ в этом вебинаре. Таким образом, что мы сейчас хотим показать вам? Мы хотим показать вам удаленный доступ пользователя к своему рабочему столу. То есть пользователь сначала соединится со своей корпоративной сетью, с удаленного к своего компьютера. Дальше он, то есть он построит VPN-соединение. Дальше он выполнит подключение к своему рабочему столу по RDP непосредственно. Причем все это произойдет стандартными средствами Microsoft, то есть VPN-клиент, FDP. Здесь все будет абсолютно стандарта. Ну и затем у нас есть решение совместное с партнерами. Это решение Crypto3 мы покажем на примере приложения CryptoArm подпись достаточно важного документа с использованием российских криптоалгоритмов. То есть, таким образом, удаленно подключившись к своему корпоративной сети, к своему рабочему столу, на его рабочем столе будет находиться важный документ, пользователь может просмотреть этот документ, и поскольку мы делаем некоторый проброс нашего ключевого материала не только на западный криптоалгоритм такой проброс возможно, да, но и российского на данное подключение системы мы фактически обеспечим работу криптоп 3 на удаленном рабочем столе. И дальше мы покажем вам тот ключевой материал, на основе чего всего это происходило. Итак, я передаю слово Маше, Маша сейчас нам, соответственно, это все покажет. Спасибо, Леш. Давайте тогда начнем наш показ. Ну, как уже Алексей сказал, для начала мы построим VPN-соединение, потом подключимся удаленно к рабочему столу и дальше будем уже выполнять операции с нашим устройством. Ну, такая маленькая предыстория. У нас пользователь работает из дома, у него политика безопасности, ему разрешено подключаться к удаленному рабочему столу и он может там работать совершенно спокойно из дома. Ну, давайте начнем. Для подключения по VPN используются стандартные средства Windows. Выбираем VPN подключения. При этом у нас происходит автоматическое обращение к смарт-карте, выбирается сертификат, который соответствующим назначениям. Не надо. Вводим пин-код от карты. И подключаемся. У нас произошло подключение, мы можем посмотреть его свойства. А что мы можем здесь узнать? Это к какому IP-адресу мы подключились, к какой IP-адрес у нашего клиента и по какому протоколу. Здесь мы можем видеть, что проверка подлинности происходит по протоколу ЯП, который подразумевает как раз использование сертификата. Теперь мы можем подключиться удаленно к нашему рабочему столу, чтобы выполнить необходимые нам операции. Подключение происходит также с помощью стандартных средств Windows. Выбираем в меню «Пуск подключения к удаленному рабочему столу». Вводим пин-код от нашей смарт-карты. И соединяемся. После подключения мы сможем использовать нашу смарт-карту на удаленном рабочем столе для подписи. Это достаточно удобно. У нас там хранятся сертификаты, необходимые для подписи документов, выпущенные с помощью удостоверяющего центра Криптопром. Ну, как Алексей говорил уже, для подписи документов мы используем наше совместное решение с компаниями-партнерами цифровой технологии и CryptoPro. В него входит Криптарм, программный продукт, который позволяет нам подписывать, проверять подписи и некоторые другие возможности. И криптопровайдер CryptoPro CSP. Ну, допустим, Бобу срочно нужно подписать какое-то платежное поручение. Вот он у нас на рабочем столе. Он может его просмотреть, убедиться, что все. Реквизиты указаны верно. И дальше для подписи мы запускаем CryptARM. Выбираем пункт ⁇ Подписать ⁇ И проходим несколько, некоторые шаги. Это мы указываем файл, который нам необходимо подписать. А дальше мы указываем, куда сохранится подписанный файл. Задаем параметры этого файла. Дальше выбираем... Назначение подписи, ну, допустим, это согласование в нашем случае. Мы присмотрели документ, мы согласны с тем, что там написано, и хотим его согласовать. А дальше нам необходимо выбрать сертификат, на основе которого будет генерирована подпись. А здесь мы видим список сертификатов, с которыми мы можем работать, которые у нас есть. Нам нужен сертификат готовый, выпущенный с помощью удостоверяющего центра Криптопром. Мы можем просмотреть тот ли сертификат с помощью кнопки «Просмотр». Получить полную информацию о нем. Здесь мы видим, что это да, действительно тот сертификат, который нам нужен. Мы выбираем его, нажимаем «Ок» и переходим непосредственно к подписанию документа. Вводить ПИН-код не надо, поскольку на рабочей станции пользователя включено кэширование ПИН-кода, поэтому подпись происходит автоматически. Если это не нужно, то кэширование можно отключить. Тогда каждый раз при подписи пользователь будет вводить ПИН-код. Ну, мы видим, что подпись прошла успешно, можем просмотреть детали. На этом подписание закончено. А мы видим, что у нас на рабочем столе появился подписанный документ. Можем его просмотреть, просмотреть, кто является владельцем. А также мы можем проверить его подпись. На всякий случай вдруг что-то у нас пошло не так. Для этого мы можем щелкнуть по файлу правой кнопкой мыши, выбрать пункт Проверить подпись. И, собственно, также у нас автоматически происходит достаточно быстро проверка подписи этого документа. Ну, как видим, проходит успешно. Также можно посмотреть детали этой операции. Собственно, все. А давайте посмотрим на ключевой материал, с помощью которого мы все это делали. Для начала завершим сеанс работы с удаленным рабочим столом. Для просмотра информации о Токене и о том, какие сертификаты на него написаны, у нас есть свое приложение, это панель управления RUTOKEN. А в главном окне мы можем посмотреть, какой у нас подключен токен, получить какую-то информацию о нем и такие основные операции по его администрированию выполнить, такие как изменение пин-кода или его разблокировка, изменение имени токена, ну или в каком-то крайнем экстрем случае можем его отформатировать. А сейчас мы видим, что у нас подключен токен rutoken CPM можем получить информацию о нем. Это его имя, которое задается при форматировании. Ну, Пользователь NASBO, токен назван именем пользователя. Его тип, его ID и еще некую информацию вот к версии микропрограммы, свободную память и остальное. Для того, чтобы рассмотреть, какие сертификаты у нас хранятся на устройстве, мы переходим на вторую вкладку. Здесь мы видим, что на токене у нас хранится два сертификата. Первый – это сертификат RSA, который выпущен с помощью нашего криптопровайдера. Именно его мы использовали для подключения по VPN и для подключения к удаленному рабочему столу. И можем посмотреть, что у нас есть также второй сертификат, который выпущен с помощью CryptoPro. Это гестовый сертификат, с помощью которого мы как раз подписывали наш документ. Вот. Ну, на этом наша первая часть демонстрации закончена. Передаю слово Алексею. Спасибо, Мария. Итак, давайте продолжим нашу презентацию. Я переключил сейчас экран снова на свой рабочий стол. Продолжим нашу презентацию. Итак, что же нужно, кроме средств ду-факторной идентификации? Это начинает, скажем так, таким вопросом задаваться те компании или те директора IT-отделов или директора информационной безопасности, которые начинают внедрять систему ду-факторной идентификации. Вот э, здесь показан набор э, ключей, да, набор, э, скажем так, различных э, э, брелков и так далее, и так далее. Да, потому что э, здесь происходит примерно то же самое. То есть вы видели, что у вас уже в вашей, э, вашем надежном хранилище, в вашей смарт-карте или вашем USB-ключе несколько сертификатов, несколько закрытых ключей, да. безусловно, вам надо как-то между ними осуществлять выбор. Более того, системы будут задействовать их, да, но их надо выписать, сотрудник может уволиться, могут произойти какие-то изменения в этом ключевом материале, в конце концов, ключевой материал рано или поздно надо обновить, и так далее, и так далее, и так далее. И это надо все оббегать через разные системы, разные скажем так, истории, да, и вот если нарисовать такую вот схемку, да, то, соответственно, такую инструкцию получить, графически ее отобразить, то видно, что происходит путаница, и в любой момент, когда сотрудник забыл пин-код, ему надо обновить ключевой материал, или тем паче мы его, например, уволили, и надо отозвать этот ключевой материал, это все будет происходить вручную, по разным системам, это все долго, неудобно, и, безусловно, все это влияет, самое важное, что это влияет на безопасность компании в целом. То есть, точно так же, как пароли могут, и те или иные логины и пароли могут оставаться у уволенных сотрудников, их забыли удалить, эти учетные записи из системы, точно так же здесь могут оставаться, скажем так, какие-то мертвые души или мертвые учетные записи, да, и, соответственно, дальше... Эти, через эти учетные записи рано или поздно могут а, произойти неприятности в вашем корпоративном мире. Поэтому а, чем а, больше, а, скажем так, у вас устройств, тем а, больше различных а, вариантов а, тех или иных а, аутентификаторов, а, токенов, а, смарт-карт, USB-ключей, а, может быть, комбинированных устройств Bluetooth вы начинаете использовать, а, тем сложнее ими... И, просто управлять вручную, так как вот а, сейчас показала, продемонстрировала Маша. Потому что, безусловно, выписать а, ключевой материал или а, задействовать сей а, можно а, Microsoft CI или а, CryptoPro. УЦ, да, можно сделать это все вручную. Не надо никаких систем автоматизации, не надо а, дополнительных вещей, да, там более того, есть а, панель управления, где можно просмотреть, насколько правильно, корректно были выписаны а, ключевой материал, посмотреть корректность сертификатов, нужные ОИДы, например, были ли заданы и так далее, и так далее. но Базово, безусловно, когда у вас это происходит массово, когда это не единичный случай, не топ-менеджмент, только пользуется такими ключами, безусловно, возникает куча вопросов, и более того, какие-то устройства будут теряться, какие-то обновляться, что-то будет меняться и так, далее, и так далее, для этого нужна некоторая система. Проблема управления – это фактически необходимость обеспечения и поддержания связи между элементами. То есть у вас есть элемент средства аутентификации а, на предприятии, да? У вас есть некоторые сервисы, а, приложения, а, платформы, которые работают с этими средствами аутентификации. Есть некоторые правила, то есть есть политики, а, как. Не только политики, заданные в Microsoft AD, да, группа, группа policy, но а также есть политики, безусловно, в различных других системах. Более того, есть ваши организационные правила, организационные политики. Ну, может быть, кто-то помнит из, скажем так, старой жизни, да, что на некоторых предприятиях, например, пропуск сдавался при выходе, да, на некоторых предприятиях пропуск всегда носили с собой и так далее, и так далее. Uh, то есть, uh, вот есть определенные организационные политики при работе с ключевым материалом, uh, в том числе у нас есть, uh, если вы начинаете использовать на, в компании из uh, КЗИ устройства, да, то у нас есть определенные шаблоны и требования по учету из uh, устройств, да, uh, то есть, uh, безусловно, их также надо выполнить, и эти вопросы также приходятся на, uh, на уровень, uh, в общем-то, из ручного какого-то заполнения форм, ручных каких-то распечаток именно э, в, в систему автоматизации. Ну и, безусловно, самый сложный и самый трудный пункт – это те сотрудники, партнеры, клиенты, которым вы выдаете средства аутентификации. Да? Потому, что вопрос человеческого фактора – забыл, потерял, э, в конце концов сломал, там, там я не знаю, там… Или еще что-то произошло с этой средством аутентификации – это тоже вопрос достаточно серьезный. И возникает момент, когда вам надо понять, за каким пользователем какие устройства числятся, потому что это материальные объекты. Да? Вы учитываете средства из КЗИ, соответственно, вам необходимо понять, какому пользователю, в какой, значит, формочке или где-то надо расписаться за это средство и так далее, так далее, так далее. Вот все эти вопросы, безусловно, кто-то должен решать. И если это вешается просто на директора по информационной безопасности или директора по ИТ, это безусловно очень серьезный и некомфортный груз. Фактически весь жизненный цикл а, нам должна обеспечить система а, менеджмента, да, автоматизированная система, а, которая решает вот каждый и этот пункт, каждое движение, оно должно так или иначе обеспечивать, выполнять, и мы должны четко понимать, какое устройство на каком уровне или где находится, кому оно какому пользователю принадлежит. Безусловно, каждое перемещение между этими состояниями должно выполняться согласно нашими назначенными политиками безопасности. Сегодня а, можно посмотреть, а на рынке присутствует несколько систем. Ну, безусловно, есть ручное управление, о котором мы уже сегодня а, говорили. Есть системы а, IDM. IDM – это достаточно хорошая, интересная система, но, как мы уже с вами сегодня начали обсуждать, вопрос цены не является последним. А, и, безусловно, можно обратиться к системе IDM-решений, но это на самом деле внедрить такую систему, полностью выполнить, скажем так, настройки, применить ее в компании достаточно трудно. Более того, она также достаточно недешево Ну и что касается, если мы посмотрим на управление типовых систем, то, безусловно, мы также, как и многие другие вендоры, обеспечиваем свои устройства системы жизненного цикла ключевых носителей. И об этом мы поговорим чуть позже. Итак, если посмотреть на различные системы, то IDM-решения, на наш взгляд, это очень дорого и сложно. Конечно, можно их задействовать, а ручное управление это, в общем-то, ненадежно и не комфортно с точки зрения а, директора по IT или директора по безопасности. А, что же должна а, минимально, скажем так, обеспечить подобная система? И что может минимально выполнить та система, о которой мы сегодня будем говорить, это Keybox. Это а, фактически система св а, связующего звена между пользователями, политиками безопасности, средствами аутентификациями и самими приложениями экосистемы информационной безопасности. А, фактически... Базовыми задачами являются такие задачи, как выпуск, безусловно, токена, то есть привязка к тому или иному сотруднику, персонализация его, да, обеспечение работы, да, то есть это добавление ключевого материала, выписка ключевого материала, отзыв ключевого материала и так далее. И так далее. Более того, хочется отметить, что здесь, безусловно, как вот в нашем с вами примере мы показывали, этот ключевой материал не только одного удостоверяющего центра или одного центра сертификатов, это а, набор а, ключевого материала, да? потому что, как мы с вами сегодня обсудили, это не только доступ а, или аутентификация, или не только цифровая подпись, это а, ключ, в котором лежит абсолютно все. Да? А, Опять-таки, а, если такой у нас ключ становится единым, то это также снижает а, и нагрузку на пользователя, потому что это единое устройство, да, и э, также, соответственно, э, помогает администратору, потому что меньшее количество устройств надо э, покупать, э, администрировать, э, управлять ими и так далее, и так далее. Но это усложняет, конечно же, систему. Ну и, э, безусловно, э, бывает такая ситуация, когда сотрудник забыл ключ дома э, или, например, э, Просто его потерял, да, нам необходимо или забыл пин-код, нам необходимо выполнить ряд операций, связанных с заменой, э, временной выдачей, например, разблокировкой там, и так далее. И, и какие-то из подобных действий, ну, например, разблокировка пин-кода, э, если нам допустимо по корпоративным политикам отдать на откуп э, самому пользователю, то это было бы замечательно, потому что это снизит обращение в службу технической поддержки, э, снизит, соответственно, задействованность отдела. И, B и IT. Это, безусловно, удобно. То есть, вы знаете, что точно так же, как в финансовом секторе сейчас все больше часто мы сталкиваемся с системами самообслуживания, точно так же здесь возможно построение некоторого личного кабинета или системы самообслуживания пользователя, где он минимальное, простейшее действие, которое мы ему, конечно, безусловно, разрешим заранее, да, может выполнить сам. Это также важно, потому что это снижает нагрузку на IT и на ИБ, и, соответственно, это позволяет пользователю решить какие-то базовые, элементарные в общем задачи. Ну и если посмотреть по поддерживаемым устройствам, сегодня, конечно, важно поддержать спектр устройств. Я знаю, что каждый вендор, как каждый кулик хвалит свое болото, будет говорить, что его устройство лучше. И это не секрет. Для вас, для, скажем, заказчиков, это, безусловно, так, что каждый квендор, который к вам приходит, говорит, наше устройство лучше. И, безусловно, так же будем делать и мы. Но! Возможно, у вас уже есть какие-то устройства, возможно, вы уже используете какие-то устройства. Более того, необходимо также, как я уже говорил, определенные формы учета из КЗИ-устройств, да? то есть оперативного добавления новых устройств. То есть система в жизни может жить с целым зоопарком устройств. Да? Вы же не можете отказаться, например, и использовать только например, сервера, там, я не знаю, там IBM, например, или Hewlett Packard, да, Вы используете, как правило, в жизни разное оборудование. Более того, для разных задач разные вендоры лучше подходят. Возможно, вы когда-то начинали использовали другого вендора, а сегодня вы переходите, например, на наши ключи. Или, например, просто на нашу систему менеджмента ключей, потому что она наиболее удобна. Почему же мы будем отказывать предыдущим вашим, скажем так, инсталляциям, предыдущей вашей системе в работе? Безусловно, наша система, когда мы ее строили, мы старались, чтобы эта система максимально возможное количество устройств могла поддерживать. Российская специфика. Ну, В сложившейся сегодня ситуации, безусловно, нельзя не учитывать вопросы, связанные с сертификацией, вопросы с поддержкой отечественных криптопровайдеров и удостоверяющих центров. На сегодняшний день вопрос работы криптопро просто обязателен, на наш взгляд. Да? Хочется отметить, что еще полностью не вышел, да, но уже на подходе криптопро c 20 как вы помните, пользователи этого удостоверяющего центра, в общем-то, будут развязаны со службой Microsoft. Да, и там достаточно много нововведений, то есть, поэтому, безусловно, достаточно важной, приоритетной задачей остается поддержка удостоверяющих центров как текущего, существующего, так и следующего поколения. Да. Вопрос, связанный с учет из КЗИ согласно 152 приказу ФОПСИ, да, где надо заполнить формуляры, надо обеспечить определенные вещи. Это также крайне важно поддержать. Ну и помимо, безусловно, обычных токенов в компании могут различные быть. Другие устройства для доверенной загрузки важных критических рабочих мест, контроля доступа в помещение там, и так далее. И так далее то есть Желательно, чтобы вообще эта вся система, ну, можно было бы на нее что-то еще привязать и, и, как новогоднюю елку, там, повесить дополнительные какие-то игрушки, а не только бы служило для наших токенов. Да, если есть такая возможность, то всегда это плюс. Итак, вот, когда мы думали и строили нашу систему, и сейчас мы ее представляем. Фактически хочется отметить, что вот целый спектр вопросов ставили перед собой, да, и задавали и отвечали на них. То есть эта система, безусловно, также, когда вы ее выбираете и когда вы смотрите на нашу систему или на какую-то на систему Keybox или на какие-то системы конкурентов, вы также задаетесь вопросом, да, какой каталог используют, какие удостоверяющие центры имеют поддержку, да, есть ли учет номеров, есть ли сертификация, да, там, какой спектр токенов, смарт-карт, каких производителей, моновендорная ли она или мультивендерная, она поддержка есть. Да. Безусловно, если есть смарт-карты, возможно, вы Печатайте фотографию, какие-то данные на этой карточке, это нужно тоже желательно, чтобы было, да, чтобы это не делать вручную Ну и так далее, и так далее. То есть, безусловно, когда мы задавались вопросы, для нас также были важны вопросы открытости, вопросы добавления в эту систему, не последний вопрос, как я уже говорил, цена и, безусловно, гибкая ценовая политика или, скажем так, простое лицензирование, когда совершенно четко, понятно и очевидна система, как это работает. Ну и, безусловно, если у вас уже стоит система, системы, которые распространены у нас, да, то есть в прошлом вы знаете, что Аладдин к нулю систем разрабатывал и поставлял после того, как ладинковых систем, в общем-то, купила компания SafeNet, то, соответственно, система TMS, токен-менеджмент-систем, да, и система сам, текущая система, возможно, она у вас установлена, и если вы будете использовать нашу систему, то вам, конечно, достаточно интересно было бы задать вопрос, а как будет выполняться миграция и все остальное. То есть, вот это список, перечень вопросов фактически, да, которые обычно клиент задает и на которые как бы нам, как вендору, так или иначе надо ответить. И сейчас вот по некоторым этим вопросам, по некоторым пунктам мы более подробно с вами поговорим. Конечно очевидно, что мы предлагаем ответы на эти вопросы в виде нашей системы RoToken Keybox. И для нас это средство администрирования управления жизненным циклом ключевых носителей, не только наших, безусловно, и эта система работает фактически от приема на работу до увольнения сотрудника, поддерживает связь между устройствами и пользователями на всем жизненном цикле. И мы стараемся максимально гибко подойти к требованиям заказчика и максимально их обеспечить. Как это достигается? Это достигается тем, что мы постоянно дорабатываем эту систему и готовы сделать определенные кастомизации под ваши требования. Архитектура системы Rootoken Keybox достаточно стандартна, то есть это некоторое ядро Rootoken Keybox сервер, в котором, в общем-то, находится ряд сервисов, ряд веб-приложений, которые обеспечивают эту работу. Это базово, скажем так, три различных консоли менеджмента для администратора своя консоль, да, для пользователя, для удаленного пользователя личный кабинет, да, это отдельные кабинеты, ну и, соответственно, RUTOKEN Keybox Server связан с центрами сертификации, да, или C, или UC, да, безусловно, используют службы каталога. На сегодняшний день это Active Directory и, безусловно, некоторую базу данных, где у нас хранятся определенные базовые вещи, связанные с нашими связями, с ключами и так далее. Ну и если мы посмотрим на серверные компоненты, то фактически на сегодняшний день наиболее удобный, наиболее простой компонент – это компонент именно веб-приложения. Веб-приложение можно открыть с любой платформы, можно задействовать а, совершенно а, в различных средах, да, в отличие от а, Win32 приложения, которые у вас работают только на платформе Windows. Поэтому здесь а, достаточно удобно комфортно все это делается. А, мы избрали именно а, веб-консоль, веб-приложение. А, у нас есть также а, EventLog, в котором а, фиксируются все абсолютно события, а, которые необходимы, в общем-то, для системы, потому что аудит этой системы, да, журнал – это достаточно важно с точки зрения информационной безопасности. Если посмотреть на другие серверные компоненты, да, то есть, безусловно, как я уже говорил, у нас есть работа с теми пользователями, которые хранятся в Microsoft в службе каталога, Потому что большинство компаний сегодня используют именно эту службу каталога. И э, дальше мы, э, в общем-то, берем оттуда пользователей, берутся определенные некоторые настройки, политики, да, которые, в общем-то, есть. Ну и в том числе... Как вы знаете, у Microsoft есть центры сертификатов, соответственно, мы задействуем Microsoft центры сертификатов для работы аутентификации Windows, для аутентификации в различных приложениях, связанных с Microsoft ну и так далее. Сегодня вы видели показ и, соответственно, вы видели и VPN-подключение с учетом, тех сертификатов, которые выписали, были, выписаны были MSCA, вы видели подключение по RDP-аутентификацию, в рабочий стол аутентификацию и так, далее, и так далее. То есть все это можно построить именно на базе стандартных в функций, которые скажем так, и так есть уже в компании. И отказаться полностью скажем, от паролей, от таких неприятностей, в как связанных с паролями. Ну и, безусловно, это удостоверяющий центр CryptoPro. Также есть связь, есть настройки, работа с шаблонами, совсем в общем-то, мы тут обеспечиваем. Как я уже говорил, существует три консоли, три пользовательских интерфейса. На сегодняшний день это, они все представлены в вебе. Это, безусловно, консоль управления для администраторов, для сотрудников технической поддержки. В ней производятся базовые настройки, работа с ключевыми носителями. Что касается пользователя, то для пользователя сделаны два кабинета. Это кабинет self-service, который пользователь работает в корпоративной сети и может открыть его, да, то есть он, ну, например, забыл пин-код, или ему нужно обновить ключевой материал, отозвать ключевой материал и так, далее, и так далее. То есть все эти пункты он готов и может выполнить в своем личном кабинете, не обращаясь в службу IT. Да. То есть это крайне удобно, крайне важно. Я вот могу сказать, что до прихода в компанию Актив, я работал в одном из а, крупных а, международных компаний, российском вендоре, и а, когда я, а, мне понадобился доступ, VPN доступ, да, я подписал определенные бумаги, направил начальнику, и после чего я пошел значит, а, к нашим админам. И все, что они сделали, они выписали фактически ключевой материал а, в токен, да и все. Но это заняло целые, как бы, целых пару часов, потому что надо было заявку в IT отправить, IT ее обрабатывала, мне со мной созванивались, когда мне удобно подойти там, и так далее, и так далее. В принципе, я мог все это сделать сам в личном кабинете, просто его открыв, и мне могли прислать просто линк, и это все сделать достаточно быстро и просто. Да? Более того скажем так обезличенный но учет, учтенный токен в системе мы не могли просто службу положить в мой почтовый ящик или там на рабочий стол и дальше я мог с ним все делать автоматически то есть, Понимаете, это э, время, да, это время и это деньги, деньги, которые, и это проблемы, которые обычно навязываются IT при работе с вот, двухфакторной аутентификацией с токенами. Мы как раз, и наша система позволяет минимизировать эти вопросы и э, сделать максимально комфортно, удобно, не только для пользователей, но это все, безусловно, э, для э, IT важно, и э, все это настраивается политиками безопасности возможно, вы откажетесь от личного кабинета пользователя или в кабинета удаленного. То есть, соответственно, когда пользователь находится вне офиса, для ряда компаний это достаточно актуальный вопрос. И что происходит, когда у вас, ну, не дай бог, вы потеряли токен, да. Вам надо разблокировать пин-код, вы просто его забыли, вы не так часто ездите в командировки и просто забыли а, пин-код. А, или, например, а, вам необходимо, а, вы отправились в отпуск, и вы хотите на всякий случай просто временно отключить это устройство от системы и так далее, и так далее. Вот все эти вопросы решает а, личный кабинет пользователя, но а, который доступен из, а, а, доступен вне корпоративной сети. Безусловно, важно понимать, что все это живет не в воздухе, да, а, конечно, есть некоторые сервисы, некоторые службы, да, которые также поддерживают. Это Runtime Environment, клиентское программное обеспечение RuToken, Kipbox RTE. Это регистрация нового токена, выпуск токена, выпуск сертификата. Да, это некоторые программное обеспечение, которое нам помогает работать просто из обычного браузера. Ну и, безусловно, это credential provider, который также, в общем-то, клиентский модуль позволяет разблокировать токен в случае, если, например, ну, мы, например, забыли что-то, да, или э, оффлайн какой-то режим возник, и мы забыли пин-код, и так далее, и так далее. То есть, вот эти все вопросы также, в общем-то, здесь решаем. Конечно, важно понимать, что есть определенное ролевое управление. На сегодняшний день в системе три роли. Это роли администраторов системы, операторов службы поддержки и сами пользователи. Безусловно, заходя в эту систему под той или учетной записью, имея ту или учетную запись, безусловно, мы сразу накладываем на себя ту или иную роль. Это, я думаю, очевидно. Ну и э, на сегодняшний день э, у нас поддержаны э, центры сертификации Microsoft. И поддержан УЦ-Криптопро. У нас ведутся работы по поддержке УЦ2.0. На сегодняшний день пока мы не можем это показать. Ну, в общем-то, центр УЦ2.0 пока еще и не вышел, он не сертифицирован. Но я думаю, что как только так сразу, что называется, и мы, безусловно, являясь партнером CryptoPro, безусловно, делаем поддержку различных его решений. Ну и что касается поддержки других криптопровайдеров удостоверяющих центров, здесь стоит, ну, скажем так, уже отдельно по вопросам, если интересно, надо обращаться, мы тогда готовы будем что-то рассказать, писать и задуматься. Что касается поддерживаемых типов токенов, я уже сегодня показывал картинку, я уже говорил о том, что каждый вендор хвалит свои устройства. Мы, безусловно, рады и хвалить именно свои устройства, но бывает такая ситуация, что компания уже начала с кем-то работать, или мы приходим, ну, скажем так, устройство уже развернуто, более того, часть устройств, например, могут быть условно устаревшими, они вполне способны для корпоративной среды, для аутентификации, для работы удаленного доступа да, сотрудников, да, они уже существуют и нет необходимости жить в двух системах, скажем так, бегать из одной консоли в другую, что-то учитывать там, что-то учитывать здесь и так далее, это все неудобно. Поэтому, безусловно, мы идем навстречу и мы готовы поддержать абсолютно разных устройств, включая, в общем-то, устройства конкурентов. Но, конечно, все те устройства, которые есть, мы готовы добавить, на сегодняшний день у нас ряд вот нарисованных картинок, я не буду называть этих вендоров, но я думаю, что вы догадываетесь, чьи это устройства. Мы спокойно их поддерживаем, и они в общем-то в системе добавляются одним кликом. Вот. Но при необходимости мы можем поддержать еще какие-то устройства, которые у вас, возможно, уже присутствуют. Вопрос лицензирования. Это вопрос фактически цены и того как продается это устройство эта система да? ну вы знаете что ключи конечно работают не один год да? то есть гарантия на них может быть например один год а сам ключ по себе может работать и два и три года там, и так далее Часто задается вопрос, а что у нас с программным обеспечением, да? потому что вы знаете, что многие системы продаются исключительно так, что вы установили, у вас есть лицензия на год, и дальше вам надо снова покупать лицензию, и так, далее, и так далее. Мы в этом плане пошли более гибко, на наш взгляд. Мы продаем лицензию по количеству пользователей. То есть нет никаких дополнительных серверных лицензий, нет никаких дополнительных лицензий там еще на что-то. Да? Мы просто по количеству пользователей продаем лицензию лицензия не ограничена по сроку. То есть, это означает, что в течение года, первого года, когда вы купили нашу лицензию, наш продукт, вы пользуетесь всеми средствами технической поддержки, вы можете задавать вопросы, вы получаете фидбэк, мы делаем, возможно, как то какие-то исправления, если вы нашли какую-то проблему. Да. Более того, вы в течение этого года добавляете тот функционал, как система развивается. Система развивается, безусловно, и мы добавляем некий, некую версионность в рамках данной версии, мы добавляем некие фичи, некие возможности. Да. И купив сегодня, например, лицензию, вы в течение первого года, вы добавляете все фичи и сопровождаете всю эту систему. То есть такой делаете как бы апгрейд постоянной этой системы на год. А лицензия заканчивается через год, и дальше вы можете либо просто остаться вот, в существующей версии и жить дальше, либо вы фактически можете дальше покупать лицензию и дальше получать новые возможности, новые фичи. То есть, если вам это актуально, если вам это нужно, то можно покупать лицензию дальше и постоянно поддерживать систему на, скажем так, современном текущем уровне, да, можно просто на какой-то момент зафиксироваться и жить дальше в рамках, скажем так, этих возможностей. Что касается консоли администратора. Консоль администратора – это, безусловно, веб-приложение. Да, открывается оно по достаточно простому URL. Обращаю внимание, что, естественно, она открывается по защищенному протоколу CTPS. И работа с приложением, в общем-то, доступна для групп, определенных групп пользователей. То есть, пользователь должен быть добавлен в определенную группу. Админ да? и RoTokenKeyboxHelpDeskOperator. Соответственно, консоль администратора позволяет нам настраивать, конфигурировать, и мы сегодня ее посмотрим. Но базово, когда мы откроем консоль администратора, мы увидим вот такие вот окошки, где можно посмотреть список устройств, можно добавить то или иное устройство, посмотреть там список событий там, и, так далее, и так далее. Важно отметить, что для каждого пользователя системе администратор может посмотреть карточку пользователя и соответственно, посмотреть, действительный или ключевой материал, действительный ли токен, какие-то события и так далее, и так далее. Все это, безусловно, Мария сегодня нам покажет. Ну и важно понимать, что также из консоли администратора задаются определенные политики. В нашей системе сделано так, что мы предполагаем, что ваши пользователи живут в тех или иных организацион юнитах, то есть контейнерах, да, и на контейнер привязывается определенная политика. То есть, мы предполагаем, что в этом том или ином контейнере пользователь полностью имеет, скажем так, одинаковые правила, одинаковые политики. Что касается выписки сертификатов, возможностей, да, вот все эти вещи они задаются в политиках и, соответственно, на этот Organization Unit настроены определенные политики. В данном случае вот мы видели пользователя, да, у которого есть возможность работы как с сертификатами Microsoft так и УЦ КриптоПро. Соответственно, у нас есть для такого пользователя находится в Organization Unity, мы посмотрим, и у этого пользователя есть определенные политики, как наложенные на него, как для работы с сертификатами MSCA, так и КриптоПро. Вот все эти политики здесь у нас также задаются. Политик достаточно много, это и общие политики, связанные с областями действия, это политики, связанные с сертификатами, шаблонами, некоторыми правилами их выписки, работы и так далее. Да. Есть политики, связанные с инициализацией выпуска устройств, да, аутентификацией, всем-всем остальным. Все это, еще раз скажу, что задается именно на Organization Unit. Более того, как бы определенные можно также привязать уведомления, то есть, если случается с теми или иными пользователями какие-то критические или проблемные действия, администратор может просто получать уведомления по e-mail и, соответственно, наблюдать, что что-то не то происходит в его системе. Это тоже достаточно важно. Ну и вот... Пример такой политик работы с шаблонами, да, вот здесь отображен. То есть, вы видите здесь настройки, определенный выбранный центр, вот C-CryptoPro, да, там создать шаблон, там и так далее. Я думаю, что я сейчас не буду долго останавливаться на этом слайде, потому что мы фактически это все вещи посмотрим вживую. Личный кабинет пользователя. Как я уже сказал, в другой консолью, помимо административной, является личный кабинет пользователя. Соответственно, это также веб-приложение, то есть можно его запускать с разных рабочих мест, достаточно легко и просто пользователю, ну, я не знаю, там поместить, например, URL в записную его книжку или там положить URL-ссылочку на десктоп, и пользователь может кликнуть на этот URL и сразу открыть это приложение. Поэтому вот этот длинный путь пользователя, конечно, запоминать не стоит, это для администраторов. Что касается дальше, то в личном кабинете мы предполагаем, что можно использовать Internet Explorer 8 или больше, выше, да, и дальше, соответственно, все эти функциональности будут в общем -то, доступны. Ну, а какие функциональности в личном кабинете – Да, это выпуск устройства, выключение устройства, включение, отзыв, изменение пин-кода, обновление содержимого устройства. То есть, если у нас, например, какой-то сертификат просрочен или уже требует обновления, нам будут сначала сыпаться уведомления, а потом мы зайдем и, соответственно, сделаем обновление нашего ключевого материала. Установка секретных вопросов. Да? Если пользователь забыл пин-код, мы можем сделать так, что э, пользователь будет помнить там, несколько, один или несколько секретных вопросов. И дальше мы его спросим эти секретные вопросы. Ну, например, там, э, скажи, пожалуйста, там свой секретный пин-код какой-нибудь, да? Ну, я не знаю, то есть, э, или какое-нибудь секретное число, или там, я не знаю, там, любимый там цвет, любимую там спортивную игру. И так далее, и так далее. То есть вы прекрасно знаете, что когда банк звонит к вам, да, для того, чтобы удостовериться, что он попал именно на вас, да, он обычно задает ряд секретных вопросов. Ну, например, там номер паспорта там или еще что-нибудь. Вот. Соответственно, исходя из этого, как бы вы отвечаете на все эти вопросы, и банк понимает, что вы это вы. Примерно то же самое. Здесь в этой системе существует ряд секретных вопросов, которые будут заданы пользователю, когда ему надо выполнить какую-то критически важную операцию. Ну, например, он забыл пин-код, соответственно, надо его сбросить или изменить пин-код, да, как бы, и соответственно, будут заданы такие секретные вопросы. Вот все эти вещи, они доступны в личном кабинете. Еще раз подчеркну, что администратор может своим правом, политикам безопасности запретить, ну, например, выпуск устройства, да, или выключение устройства. Или, например, пользователь может только, например, изменять пин-код в личном кабинете, да, и так далее, и так далее. Это все задается политиками безопасности, поэтому вот такой широкий большой функционал, он дальше вы уже, исходя из ваших, политик корпоративных вы его, скажем так, кастомизируете под себя. Итак, личный кабинет. Ну, вид веб-консоли, да, вот открыт личный кабинет. Здесь сразу базово человек видит, что он – это он, да? он видит, безусловно, самые такие ну, простейшие что ли, действия, которые обычно требуются, да? то есть это он видит какой-то ключ, и к этому ключу можно там временно выключить устройство, там, сообщить о том, что оно, например, там, неисправно или утеряно, да? то есть, соответственно, при этом будет приостановка работы с его ключевым материалом да, и оповещение администратора, ну и, соответственно, сбросить пин-код устройства, да, то есть, ну, если он забыл, например, пин-код, да, то есть, вот базовые такие операции и, безусловно, пользователь видит свой личный кабинет вот примерно в таком виде. Ну, безусловно, важно понимать, что часть работы, да, часть устройств бывает тогда, когда, как я рассказывал, мне могли бы в той компании, где я работал, да, там не посылать меня в IT-службу и там, долго выписывать эти все ключи. а Можно было бы просто пользователю дать чистую болванку, чистое устройство, которое персонализировано уже просто в этой компании, да, но не прописан ключевой материал. И дальше пользователю а, будет а, запущен а, мастер в личном кабинете, где он пройдет по шагам, и, соответственно, выпишет себе ключевой материал, подключит это устройство полностью к системе, да, произойдет полная инициализация, согласно всем этим корпоративным политикам, согласно всему. Это важно для ряда сотрудников, например, какие-то сотрудники вашей компании могут вообще никогда не быть в центральном офисе да, и работать удаленно. Есть различные сетевые компании, где... Сотрудник посещает крайне редко центральный офис, да, поэтому, соответственно, ему обезличное такое устройство может быть послано курьером или по почте, и дальше он подключит, выполнит все действия, вы будете как IT-менеджер просто наблюдать за этим процессом и, не консультируя его, просто вы будете удостоверены в том, что этот процесс завершился успешно. Устройство подключено, ключевой материал выписан, все отлично. Да? А человек дальше может продолжать пользоваться. Ну и а, достаточно важная вещь, все мы ходим в отпуск рано или поздно, да, или там в какие-то другие места приятные ездим, соответственно, а, мы отвлекаемся от работы и когда мы приходим на рабочее место, первое, что мы идем, это как бы нам раз, раздобыть пин-код, да, потому что пин-код мы просто забываем. Ну, мы же долго не пользуемся а, ключом, а, соответственно, вопрос э, этот возникает второй момент часто бывает э, требование политики безопасности время от времени менять пинкоды э, да? это тоже в принципе достаточно важный процесс потому что э, в компании пин э, код э, может быть рано или поздно ну, скажем так подсмотрен э, увиден да, там, и для того чтобы все таки э, все это было серьезное устройство по серьезному использовалось надо менять пинкоды Безусловно, достаточно простой мастер, который позволяет выполнить это действие и пользователю не проблемно вы видите это все выполнить. Более того, администратор может при работе этого мастера получать уведомление, что пользователь действительно сменил пин-код и что, в общем-то, все выполнено корректно. Ну, как я уже говорил, вопрос обновления сертификатов достаточно важен, разгрузка с IT, потому что частые ситуации, когда пользователь отправляется в командировку, долго не подключался к VPN, и когда он уехал в командировку, вдруг он понимает, что сертификат уже просрочен. Да. В этой ситуации, конечно, сделать все намного сложнее, потому что он уже находится вне корпоративной сети, он не может просто прийти там к администратору и это сделать легко и просто. Поэтому а, обновление содержимого устройства да, – а, это достаточно важная операция, ее желательно тоже в общем, делать скажем так, согласно политикам безопасности и не нарушать их. Да? Поэтому, если вы разрешаете пользователю выполнять эту операцию, пользователь может это сделать в личном кабинете. Ну, Также вот вопрос, связанный с разблокированием устройств. Здесь важно понимать, что если вы несколько раз подряд вводите некорректные пин-коды, да, пин-код может быть заблокирован, Достаточно известная ситуация, ну и дальше его надо разблокировать. Для того, чтобы его разблокировать, ну, в общем, можно выполнить определенные действия. А, ну и а последнее, что хотелось бы сказать, а, безусловно, а, ряд моментов возникает, когда пользователь уже выехал в командировку, да, и что-то произошло а, вне корпоративного домена, из любой локации, да, он также может, я не знаю, там, Устройство могло потеряться, могло, он мог его забыть где-то. Да? Есть вопросы, связанные с разблокировкой устройства, сменой пин-кода и, и так далее. Вот это все можно сделать также в удаленном личном кабинете. Хочется отметить, что безусловно политики, которые накладываются внутри компании, политики, которые накладываются вне компании, это разные политики. Да? Поэтому у нас и сделаны две консоли. И а, разный функционал этих консолей, и даже аутентификация в этих консолях также сделана несколько по-разному. Ну вот, в частности, а, подключение к личному кабинету, вход в личный кабинет. Обычно, а, значит, сел-сервис требуется ввести логин и требуется ввести некие символы м, с изображения, да, то есть те, тем самым подтвердить, а, что это не какой-то робот подбирает нам э, вход в личный кабинет да а это некоторый реальный пользователь да. после ввода логина необходимо пройти аутентификацию по секретным вопросам то есть также в общем то пользователю будут навязаны дополнительные некие требования да, которые обеспечат повышенный уровень безопасности количество этих секретных вопросов что это за вопрос и так далее безусловно определяете уже вы сами и это все настраивано. Вот. ну и в, э, если у вас все замечательно скажем так произошло то дальше вы уже попадаете в удаленный личный кабинет. Его правила, его политики они не совпадают с личным кабинетом внутри компании, да, как я говорил, и это кастомизированный отдельный сервис. Ну и вот мы как раз подошли к нашему демонстрационному показу к нашему демонстрационному показу именно по рутокинге бокс. Сейчас мы хотели бы сделать показ нашей системы кабинета администратора и кабинета пользователя. Я передаю слово Маше Филатовой. Маша? Да, сейчас мы сначала, наверное, посмотрим личный кабинет администратора, как это все выглядит с его стороны с администратора, и их деск в принципе, одинаковый интерфейс практически. Потом к личному кабинету пользователя перейдем. Наверное, имеет смысл пару слов сказать об архитектуре, о том, как наш стенд устроен, так, чтобы было какое-то представление. И стенд у нас состоит из трех виртуальных машин. Первый — это сервер, на котором развернут контроллер домена, и центр сертификации Microsoft. Вторая машинка – это сервер с удостоверяющим центром CryptoPro и непосредственно уже машинка клиентская. Все это сделано на базе операционных систем Microsoft Windows. Серверные машинки – это Windows Server 2008 и клиентская машинка – это Семерка. Давайте начнем тогда демонстрацию, посмотрим, как же выглядит наш личный кабинет администратора. Ну, собственно, вот у нас интерфейс личного кабинета администратора. Здесь мы видим несколько вкладок. Первая – это вкладка «Пользователи», на которой идет работа с учетными записями пользователей. можем здесь их искать и переходить в карточки. Вторая вкладка – это «Устройство». Собственно, то же самое, но для устройств. «Журнал», где мы можем просмотреть все события, происходящие в системе с учетными записями, с токенами, самой системой. И раздел «Конфигурация», где идет «Настройка». Ну, давайте представим ситуацию, что у админа есть токен, он хочет посмотреть, есть ли он системный, кому он назначен, он в принципе не имеет никакой информации, просто подключает uh, токен к компьютеру и хочет узнать о нем что-то. Для этого у нас реализован поиск по подключенному устройству, мы видим, что у нас подключено устройство ROTOKEN-ACP, и мы ищем его. Поиск завершен. Мы видим, что это токен нашего пользователя из первой демонстрации БОБа. Давайте посмотрим, что, какую информацию мы можем получить о БОБе и его устройствах в системе. Для этого мы переходим в карточку пользователя. Здесь выводится информация о БОБе, которая хранится в каталоге Active Directory. Это его логин, это контейнер, в котором хранится учетная запись пользователя. Политика, Алексей рассказывал, та, которая соответствует данному пользователю, электронная почта, номер телефона. Помимо этого, здесь мы видим всю информацию об устройствах, которые назначены пользователю. Ну и здесь мы можем видеть, что у Боба есть одно устройство, rotoken CP. Оно у нас находится в состоянии выпущено, то есть оно работоспособно, оно включено, пользователь может с ним работать. И также мы можем видеть, какие сертификаты выписаны пользователю. Что мы видим? Что у нас как раз есть сертификат удостоверяющего центра Microsoft, с помощью которого мы подключались по VPN, получали доступ к удаленному рабочему столу. Этот сертификат выпущен на удостоверяющем центре Microsoft по шаблону SmartCard User. Это мы здесь тоже видим. И мы видим также, что у него есть второй сертификат, который выпущен с помощью удостоверяющего центра CryptoPro по шаблону юзер. И он также действительно. понимает. мы можем посмотреть срок действия сертификата и того и другого. Также при необходимости мы можем распечатать бланк сертификата, если требует наше законодательство, и выдать его под подпись нашего конечного пользователя. Выглядит это примерно вот так. Помимо этого в карточке пользователя доступны основные операции, которые могут потребоваться службы технической поддержки, такие как сброс пин-кода, если пользователь случайно заблокировал карту и не может вспомнить пин-код, разблокировка устройства. Выключение и включение это то, про что рассказывал Алексей, в случае, если пользователь какое-то время будет отсутствовать и хочет быть уверенным, что его устройство никак не будет использоваться, он его выключает, при этом происходит временный отзыв сертификатов. А также отзыв устройства. В случае, если пользователь потерял устройство, сломал, или же мы его увольняем, мы отзываем устройство, при этом автоматически происходит отзыв всех сертификатов. И в зависимости от настроек удостоверяющего центра, это может происходить автоматом или же Администра системному администратору будет нужно зайти в интерфейс доверяющего центра и там подтвердить этот отзыв. Также замена. В системе реализованы два варианта замены. Это постоянная замена, когда пользователь теряет или ломает токен, или же замена временная. Если человек приходит на рабочее место, понимает, что он забыл токен, он уверен, что он забыл его дома, что ключевой материал не скомпрометирован, мы можем выпустить ему временное устройство, и ну, он может работать прямо сегодня с ним на какой-то срок. Когда он найдет свой токен и придет домой, собственно, он снова сможет с ним работать. Также здесь мы можем увидеть все действия, которые происходили с учетной записью или устройством пользователя в рамках системы. Ну, в карточке пользователя вводится 5 последних событий. Если нам нужно больше, мы можем выбрать пункт «Просмотреть все» и уже перейти в раздел «Журнал» где будет отображен полный список событий этого пользователя. А с помощью фильтров в разделе журнала мы также можем получать необходимые нам отчеты и выводить их на печать. Ну, например, о том, какие устройства сейчас в состоянии выпущены, какие отозваны, в зависимости от потребностей администратора. А также из карточки пользователя мы можем перейти к просмотру политики, которым он назначена. Ну что у нас там может быть? Давайте перейдем и посмотрим, что там можно посмотреть. Мы можем получить информацию о том, какие должны быть у пользователей сертификаты, зайдя в раздел шаблоны соответствующего удостоверяющего центра. Ну, здесь мы видим, что пользователя используется шаблон SmartCard User, удостоверяющий центр Microsoft. И пользователь сети удостоверяющего центра КриптоПРО. Также мы можем посмотреть, какие действия доступны нашему пользователю. Ну, здесь мы видим, что пользователю доступны далеко не все действия. Мы его немного ограничили. Он не может сам себе выпускать устройство, добавлять. Это отобразится на, на списке функций в личном кабинете. Ну и остальные настройки. А что касается кабинета администратора... Все, давайте тогда перейдем уже к просмотру личного кабинета пользователя. Для этого мы войдем в систему под учетной записью пользователя и автоматически получим доступ в личный кабинет. А вот у нас открылся личный кабинет пользователя. Мы видим, что это опять же тот же наш Боб. Что мы видим здесь? Это информация об устройстве, краткая. Просмотр сертификатов в личном пользователя недоступен, ну, чтобы не пугать и не озадачивать пользователя неподготовленного. Он видит, что у него есть токен, что он в состоянии выпущен, и он может с ним работать. А дальше ему доступен некий набор функций, такие как временное выключение устройства, сообщение о том, что устройство неисправно или утеряно, в этом случае сертификаты оперативно будут отозваны и в соответствии с настройками системы системный администратор или служба технической поддержки будет оповещена об этом. И также мы доступны изменения пин-кода устройства. Если он думает, что его кто-то подглядел или, он, ну, или политика безопасности компании предусматривает какое-то периодическое изменение пин-кода, то вот он тоже может это сделать. Что еще здесь доступно? Здесь как раз доступно задание и изменение ответов на секретные вопросы, которые используются для доступа к удаленному личному кабинету, это как раз вот то, что уже рассказывал Алексей, и для проведения некоторых операций. Ну, личный кабинет достаточно, имеет достаточно простой интерфейс, чтобы даже подготовленный пользователь мог там быстро разобраться, чтобы не было ничего лишнего, что его пугает. Помимо этого у нас реализован еще также свой credential provider, который может пригодиться в каких случаях, если пользователь забыл токен, заблокировал пин-код токен и не может попасть в систему. Соответственно, личный кабинет ему недоступен, он может воспользоваться вот этой опцией. Наверное, на этом пока все продолжишь еще раз здравствуйте итак давайте вернемся в презентацию значит Итак, мы посмотрели второй демонстрационный показ. Соответственно, вы познакомились с кабинетом администратора, с кабинетом пользователя. Ну и фактически наш вебинар движется к завершающей части. Я сейчас хотел бы подвести некоторые итоги. И после этого мы ответим на ваши вопросы, которые вы можете задавать в, общем -то, в нашей системе вот, вебинара. Итак, давайте подведем некоторые итоги, какие преимущества в общем -то, мы видим от использования таких решений двухфакторной аутентификации, построенной на инфраструктуре открытых ключей, да, с точки зрения компании в целом. Ну, несмотря на то, что устройство что-то стоит, несмотря на то, что стоят определенные лицензии на пользователя, на систему. Да, тем не менее, тем не менее, мы можем сказать, что это э, не столь высокие расходы по сравнению, ну, скажем так, с рядом других систем. Это во-первых. Во-вторых, э, как бы... Если говорить о том, что вы использовали пароли, а и пароли для вас нисколько не стоят. Нет, они стоят. Они стоят затрат вашей техподдержки, стоят затрат ряда других вещей, именно связанных, скажем так, с теми ресурсами, которые вы потратите на обеспечение безопасности, на настройки. Что касается возможности интеграции с различными устройствами доступа в помещениях, контроля доступа, да, также здесь есть такая потенциальная возможность. Есть достаточно гибкое при встраивании в мобильных платформах, хорошая интеграция с существующими уже приложениями. Ну и, безусловно, простота управления, вы видите, что это веб-консоль, достаточно простые настройки, можно всегда проверить по ролям, кто что делал, кто что мог делать там, и так далее, и так далее. Да. То есть это хороший аудит, логи, отчеты, формы заполненные, все это, пожалуйста, здесь уже и так есть. Да, ну и стоит отметить, что мы готовы сделать ряд кастомизаций, то есть необходимые для вас отчеты, определенный дополнительный функционал, потому что эта система полностью наша, она разрабатывается фактически нами под наших заказчиков, а не кем-то там за морем. Вот. Ну и, соответственно, ключи, внешний вид, вы знаете, что у нас также есть определенные, есть кастомизации по этим вопросам. Ну, соответственно, требования регуляторов. На сегодняшний день Keybox не сертифицирован, но мы планируем его сертификацию, и в ближайшее время вы узнаете хорошие новости. Соответственно, что касается корпоративного пользователя, да, самого, скажем так, обычного, юзера, да, то, конечно, ему, я думаю, понравится личный кабинет, где он легко и просто может, не дожидаясь реакции технической службы, получить сразу же решение своих вопросов. Да. Это достаточно серьезно уведет его от необходимости использовать пароли и тем самым повысит его безопасность, надежность его аутентификации. Более того, сегодня уже есть ряд Устройства, которые готовы использоваться как с мобильными платформами, так и с носимыми персональными устройствами, которые могут быть использованы в корпоративных целях. Да? То есть э, RUTOKEN, э, ECP, Bluetooth, который э, в общем -то, уже готов к применению и в самое ближайшее время получит сертификаты. Вот. А, здесь а, полный спектр вот этих вот возможностей. Ну и а, на сегодняшний день мы считаем, что а, то, что мы предлагаем, это достаточно хороший набор. Это не просто решение ключей или не просто решение а, карт-менеджмента. Да? Это а, некоторая экосистема, которая имеет неплохую возможность а, как а, к модернизации, как а, подстройки по требованию заказчика так и, в общем-то, уже текущий нормально высокий уровень потенциала, который способен обеспечить, ну, скажем так, начальный базовый уровень компании для работы с этой системой. Поэтому можно уже сегодня брать и ознакомиться с этой системой. Мы можете отправить Значит, вот запрос на этот э, э, e-mail или на наш e-mail, на e моих коллег, э, и, соответственно, мы э, постараемся обеспечить вам э, демо-поддержку, демо-версию, вы можете с ней ознакомиться. Более того, ну, к ряду заказчиков мы готовы персонально обратиться и показать, продемонстрировать уже детали этой системы. Ну, еще раз наша контактная информация. Еще раз спасибо. И давайте тогда сейчас спасибо за внимание и давайте перейдем к нашим вопросам. Итак, Маша будет зачитывать наш вопрос, а я постараюсь отвечать. Итак, первый вопрос. Базы данных пользователей Keybox требует обязательного наличия Active Directory или, возможен локальный вариант хранилища? Входит в состав продукта? Ну, смотрите, мы, конечно, не э, в своем составе продукта не предоставляем АД, да, то есть мы рассчитываем на то, что э, у пользователя э, Microsoft AD уже развернут, и там уже хранятся определенные пользователи. Но, э, в принципе, э, на сейший день, и глядя на то, что происходит, и, на некоторые политики Microsoft, на требования наших заказчиков, мы постепенно уходим от использования службы каталога AD, тем более с учетом вопросов, например, построения CryptoPro C20. У нас будет независимое некоторые хранилище, но пока его сейчас еще нет. Это в наших планах. Что касается самих лицензий пользователей на AD, они, конечно, не входят. Вот, то есть вы должны иметь, ну, скажем так, Microsoft на сегодняшний день развернутый, но в наших планах иметь независимый каталог от от АД и хранить своих, скажем так, ну, те требования, политики пользователей и так далее в других определенных каталогах. А, так, следующий вопрос. Вход в личный кабинет. Remote User осуществляется по логин-паролю или по токену. Ну, об этом Алексей уже рассказывал. Вход в личный кабинет осуществляется по его логину и по секретному вопросу на данном этапе. Возможно, какие-то еще варианты мы добавим впоследствии, но вот сейчас это так. так. Следующий вопрос. Поддерживает ли продукт УЦ Notary Pro? Ну, смотрите, значит, что касается Notary ПРО. Мы сегодня показывали вам все с удостоверяющим центром CryptoPro. Безусловно, мы понимаем, что это не единственный вендор, который делает удостоверяющие центры или центры сертификатов. Но в наших планах поддержать ПРО и ряд других удостоверяющих центров при необходимости. То есть, если к нам обратится заказчик, мы начнем понимать его твердую ну, как бы уверенность в работе с нами, то безусловно мы делаем эту доработку и э, максимально сжатые сроки и предоставляем ему такую возможность. Э, на сегодняшний день как добавление новых устройств, так и э, добавление тех или иных. Э, Национальных центров сертификатов – это вопрос доработки, не вопрос, скажем так, полностью перелопачивания системы. Следующий вопрос. МСКи поддерживаете? Но ну, На сегодняшний день нет, но также мы готовы доработать. Я думаю, что это еще более простая доработка, потому что у нас сейчас поддержаны ну, целый спектр тех устройств, которые вы видели на слайде. Вот. Если устройство работает, а MSK работает по протоколу PKS, соответственно, мы можем его достаточно легко и быстро добавить. Количество активных пользователей, например, как быть, если пользователю предназнач... был назначен носитель, потом его забрали, потом опять добавили. Это, я так понимаю, касается лицензирования. Что касается активных, неактивных и так далее. Если у нас пользователю назначен какой-то носитель, то он учитывается в лицензии. Если пользователю мы отобрали, значит он не учитывается в лицензии то есть в системе вашей компании может быть там, я не знаю сто тысяч пользователей да, или там большое число, но из них, например, только там 10 процентов имеют доступ к критически важным, скажем, приложениям, объектам и инфраструктуре, да, и они пользуются только они пользуются средствами двухфакторной аутентификации. Исходя из этого, только эти пользователи будут попадать под лицензию Keybox и, соответственно, им будут назначены, ну, лицензии. Поэтому, если какой-то пользователь из этих пользователей, группы пользователей, будет, например, удален, или перемещен, или отключен от него устройство, да, то, соответственно, лицензия будет возвращена обратно в пол лицензий. И новый пользователь может ее забрать, добавленный в этот, в этот пул пользователей. Поэтому здесь достаточно гибко. Так, следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, откуда Keybox получает информацию о пользователях, фото, телефон, имейл и так далее. Но в каталоге Microsoft Active Directory по пользователям уже изначально хранится базовая информация. И все эти данные они берутся из учетной записи пользователя. Мы предполагаем, что она настроена корректно и, соответственно, не задаем лишних вопросов при мапировании такой информации. Дальше пользователь видит это в личных кабинетах, администратор видит в своем личном кабинете. Ну, если есть необходимость, у пользователя он может ее не знаю, там, стандартными средствами задать вопрос и поменять. То есть это не та проблема. Цена вопроса. Ну, цена вопроса в принципе такая же, как и озвучена на сайте. То есть это тысяча рублей за место, но вы понимаете, это стартовый вопрос для разговора, вот, то есть дальше мы готовы обсуждать цену заказчикам и здесь уже дальше уже идет вопрос переговорного процесса, количество лицензий, уровень, скажем так, какие требуются там те или иные доработки, вот. ну то есть там на сайте чуть больше тысячи рублей ну скажем так э, да я тут несколько может быть погорячился но там чуть больше тысячи рублей вот, но с учетом того что там у вас будет наверное там ни один не десяток пользователей как правило там будут определенные скажем рассмотрены уже дополнительные специальные цены на сегодняшний день у нас есть некоторые истории успеха но мы к сожалению пока не можем говорить тем более мы не можем говорить об их ценах вот. Но я думаю, что вы узнаете в ближайшее время о том, в какие компании это начинает внедряться, ну и вы увидите наш гибкий к ним подход. Имеется ли отдельная роль аудитора? На сегодняшний день нет, но мы можем к определенным администраторам сделать определенные скажем так, уведомления. То есть, часть администраторов могут не получать каких-то уведомлений, часть администраторов могут получать расширенные уведомления. Да, вот четко выраженные роли аудитора пока нет. Но, если у вас есть такая потребность, мы готовы обсудить ее с вами. И, в принципе, мы планировали расширять определенные роли, и я думаю, что они будут выполнены. Так, следующий вопрос. С помощью данного решения можно осуществить контроль рабочего времени сотруднику, когда он залогинился, время нахождения в сети и так далее? Ряд вот этих вопросов мы можем решить. То есть мы можем решить посмотреть, когда у нас сотрудник действительно выполнил успешную операцию для, при работе с ключом. Да? Сколько он времени находится в сети, ну, я затрудняюсь сказать, я боюсь, что нет. Вот. Но это можно сделать, например, стандартным средством того же Microsoft. Вот. Что касается, если он, например, многократно неправильно вводил пин-код или там делал какие-то операции вот некорректные, да, то, конечно, такие вещи мы четко совершенно видим. Вот. если он пользовался личным кабинетом и там что то менял то а, на эти события также можно а, администратор может получить уведомление в журнале события они будут присутствовать то есть здесь надо уже конкретно обсуждать а, какие события вы хотите увидеть да, и скорее всего большую часть из этих событий мы готовы будем вам показать Следующий вопрос. Сколько стоит в рублях привязанная цена к УЕ? Ну, собственно, мы уже обсуждали. Мы уже сказали, стоит. что это больше тысячи рублей, но цены у нас в рублях, потому что мы живем в Российской Федерации. Ну, для казахских партнеров, если кто-то слушает, то, соответственно, ну, все это в тенге будет переведено и так далее. То есть я так понимаю, что вопрос в УЕ, ну, в общем, переведите сами, что у вас в УЕ. Следующий вопрос. Интересует вариант сугубо без привлечения АД. Это возможно? Да, это возможно. Да, возможно. Опять-таки, это пока на вопрос переговоров, потому что не готова сейчас еще система без АД. Но в наших планах, как я говорю, развязаться с каталогом AD, потому что ряд систем, ну тот же самый UC CryptoPro 2.0 работает без AD, и в наших планах действительно уход от каталога AD полностью. Да? То есть у нас э, такие планы. Другое дело, что, что мы будем делать быстрее в этих планах, это зависит как конкретно от наших заказчиков. То есть если заказчик сейчас придет нам и скажет, что вот так-то и так-то, значит какие-то планы будут более быстро решены. Правильно ли я понял, что поддерживаются только локальные УЦ, а удаленные? А, смотрите, как понять локальные или удаленные УЦ? Дело в том, что вот то, что вы смотрели, например, у C CryptoPro он стоял отдельным сервером. Да, и по политикам безопасности, по ряду других вещей, это отдельный сервер, который отдельно работает со своими сервисами, со своими службами. Более того, ну, здесь у нас, конечно, виртуализация, но в реальной жизни может быть на система с контролем загрузки этого сервера. Могут быть отдельно выделены физический сервер. Вот. Поэтому, безусловно, с такими серверами в рамках корпоративной сети мы готовы работать. Ну и дальше, если ваша корпоративная сеть разнесена, находится в разных территориальных локациях и так далее, здесь вопрос уже просто сетевого обмена между этими серверами между этими вещами. Если говорить о том, что мы можем формировать удаленный запрос каким-то внешним совершенно серверам, ну, например, там, серверам Verisign, то пока об этом нам никто не обращался, и наша система пока такое делать не умеет. Но если есть стандартный протокол взаимодействия между серверами удостоверяющих центров, а он есть, да, то, пожалуйста, давайте обсудим, как вы хотели бы сделать такие запросы. А ну тут еще да, комментарий к вопросу, то есть удостоверяющий центр не принадлежит нам. Смотрите, даже на примере нашего центра, нашего стенда, а удостоверяющий центр у нас находится в отдельной сети и он может нам не принадлежать. Для подключения к нему нам надо просто иметь возможность подключения к этому удостоверяющему центру. То есть это сертификат привилегированного пользователя и ссылку на центр регистрации. Так, дальше. В стоимость лицензии носитель входит в стоимость лицензии нет, конечно же, не входит, но опять-таки при бандлировании, когда вы покупаете лицензию Keybox и ключ, вы можете получить дополнительные преференции от нас. То есть сейчас система и вообще наши позиции на рынке в плане корпоративного развертывания стартует, и в рамках такой программы мы готовы сделать интересные бандлы. Какие максимально возможные сроки ухода от АД в случае выявления потребности крупного заказчика? Ну, сроки определяются по техническому заданию, поэтому, исходя из этого, надо начать обратиться ко мне или к Владимиру, или к Марии, и мы начнем переговорный процесс, и дальше мы определим сроки разработки данной доработки, реализации ее, да, и, соответственно, утвердим ТЗ. Но я думаю, что в зависимости от тех или иных фич, вопросов, соответственно, это может быть и квартал, а может быть там полгода. да, Но как бы я думаю, что здесь надо вот уже разговаривать предметно. Все ли компоненты вашего программного обеспечения работают на виртуальных машинах? Нет ли ограничений в сертификатах соответствия? А на сегодняшний день у нас мы показывали все на виртуальных машинах если есть необходимость это работать скажем так на отдельно взятых физических машинах здесь нет никаких противоречий вот. более того когда мы будем сейчас сертифицировать наши средства скорее всего потребуются определенные требования и тогда вы увидите в сертификатах записи его там Параметры там, загрузки, например, там, или параметрах э, выделенных каких-то серверов там, и так далее, и так далее, если они появятся. Ну а так, в принципе, на сегодняшний день нет каких-то жестких ограничений. Ну, вот у нас в чате вопросы закончились. Отлично. Если есть у кого-то какие-то вопросы, то я бы предложил бы сейчас, чтобы слушатели наши могли их задать? Ну, если вопросы возникнут потом, в регистрационной форме там были мои контакты, можете их присылать, мы обязательно все ответим. На всякий случай я вот открыл, не знаю, там видно или нет, открыл слайд по нашей контактной информации. А, вот я вижу еще много вопросов на тему будет ли запись вебинара. Да, запись вебинара будет, мы разошлем Всем участникам сможете еще раз посмотреть. Спасибо, спасибо за внимание. Ну, хотелось бы, наверное, еще раз напомнить о том, что у нас есть демонстрационная версия системы Rooting Keybox, которую мы можем предоставить по запросу. Если заинтересовало, пишите. Все, спасибо за внимание. Спасибо На... за внимание. Всего, добро. Всего доброго. Всего доброго вам.